Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Дева на июнь 2021 года. Июнь — это очень важный для вас месяц, я бы даже сказала решающий. Это один из ключевых месяцев всего 2021 года. Это связано с тем, что будет идти очень большой акцент на ваш сектор личной реализации, достижений и целей. Во-первых, Меркурий будет ретроградный по 22 число в вашем десятом доме. Это так или иначе заставит вас переосмыслить то, в чем вы были очень длительный период времени уверены. Могут меняться обстоятельства, могут меняться контакты. И это все будет влиять на ваши приоритеты в работе, в семейных делах. По сути, будет меняться именно то, что длительный период времени находилось в фокусе вашего внимания. Возможно, прояснится ситуация по поводу моментов, которые были для вас непонятны. Либо выйдет на первый план то, на что вы закрывали глаза, то, что вы не замечали очень долго. Важно понимать, что по 10 июня будет открыт коридор затмений на оси ваших домов 4-й, 10 Это очень важные дома. 4 отвечает за недвижимость, семью, родителей, а 10 за карьеру, жизненные цели, достижения и приоритеты. И по сути, именно... По этим темам и будут приняты самые важные решения. Может быть так, что решение будет принято, но реализовать его вы сможете только позже. Так как и первое, и второе затмение происходит под сильным влиянием ретроградного Меркурия. Это всегда растягивает влияние затмения по времени. Поэтому те события, которые будут происходить в июне месяца, могут на самом деле в полной мере проиграться вплоть до конца 2021 года. 1 -го числа Солнце будет соединение с восходящим узлом в вашем десятом доме, и это как раз-таки тот аспект, который может подтолкнуть вас к важным осознаниям, решениям, причем даже... Не вы сами можете выступать инициатором, а может появиться человек, который повлияет на ваше решение. В любом случае, это день, когда может начаться что-то новое в вашей жизни и когда обстоятельства будут подталкивать вас к тому, чтобы действовать. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке Рак в вашем 11 секторе. Это очень хорошее время для тех, кто работает в интернете, у кого удаленная работа. Это возможность зарабатывать и получать неплохие деньги, при этом не так уж много времени тратить на непосредственно работу. Также это очень хороший период для того, чтобы найти взаимопонимание с людьми, которые для вас, скажем так, важны. Это друзья, коллеги. В этот период времени вы можете посещать интересные места, либо будете находиться в приятной для вас компании. Например, может происходить празднование какого-то события. В целом это также очень хорошее время для того, чтобы легко получать результат в тех сферах, в которых вы ранее уже трудились в этот момент, в этот промежуток времени будет легче достичь желаемого. 3 числа будет хороший аспект в плане работы — трин Солнца и Сатурна, и как раз он и влияет на вашу сферу работы и достижений. Поэтому главное усердие проявлять в начале месяца, и обязательно будет ощутим результат вашей деятельности. А вот 5 число — это день, связанный с путаницей, даже каким-то дисбалансом. В первую очередь, важно отметить, что управитель вашего знака Меркурий находится в квадратуре с Нептуном, а это всегда расфокусировка вообще действий. Это такой период, когда сложно сконцентрироваться на чем-то одном, делать правильные выводы. Это аспект рассеянных людей. Поэтому. Может быть сложно в этот день. Старайтесь много не планировать. Тем более, что будет также и позиция Марса и Плутона. Этот аспект может передергивать от, на, от одного к другому. Как только вы сосредоточились на чем-то одном, сразу приходится переключаться. 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы в вашем десятом секторе. Это значимое событие этого месяца. Солнечное затмение дает возможность открыть новую страницу в нашей жизни. Это всегда какие-то вот обстоятельства, ситуации, которые подталкивают нас к действиям. То есть внешние обстоятельства влияют на нас по солнечным затмениям. И, соответственно, затмение в Десятом доме говорит о том, что будут происходить те события, которые будут влиять на ваши очень серьезные решения. Это может быть связано с работой, с личной жизнью, с тем, где вы живете, с кем вы живете, как вы живете. То есть, по сути, это очень важное астрологическое событие, поэтому обязательно обращайте внимание на то, что с вами будет происходить вблизи этой даты. 11 числа Марс переходит в Лев по 29 июля и все это время он будет находиться в вашем 12 секторе. Это снизит темпы вашей активности. В этот период времени вы будто бы уходите в тень. И иногда это проигрывается по работе, когда, например, нет наплыва людей, когда нет возможности как-то ярко заявить о себе, хотя и хочется. Также это может говорить о том, что вы больше планируете, чем действуете. По 12 дому обычно проходят те ситуации, когда мы вроде бы что-то делаем, но это больше подготовка к какому-то процессу, но при этом ничего не рассказываем. Поэтому можно сказать, что э, вторая половина июня, и июль — это для вас период такой деятельности в тени э, и период подготовки к чему-то действительно большому и значимому. Соответственно, август — это уже можете себя готовить к тому, что август будет для вас месяцем прорыва в работе, и это будет очень активное для вас время на фоне первого и второго летнего месяца. 13 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну. Это сложный день в плане взаимоотношений, и это может касаться как рабочих моментов, так и ситуации, которые происходят в личной жизни. Это такой классический аспект недопонимания и даже обмана. Поэтому ни в коем случае не заключайте новые сделки, не планируйте важные встречи и переговоры на этот день. 14 числа Сатурн будет делать квадратуру Курана. Это аспект не новый, он вообще влияет весь 21 год. В первый раз он себя проявил в феврале этого года. Это вторая точная квадратура, и будет еще третья в декабре 2021 года. Важно понимать, что это аспект, который влияет и на мир в целом, и на отдельных людей. Это аспект перемен, которые связаны с тем, во что мы верили, на что мы опирались в длительный период времени. И аспект опять-таки влияет на вашу работу, на ваши повседневные дела, на вашу рутину. Он заставляет вас менять привычки, менять свой распорядок дня, свое питание, свой режим. Это период, когда вот буквально нужно все заново начинать планировать и обустраивать. И если в феврале вы могли только вот впервые ощутить это, и по сути данное влияние еще раньше вы могли ощутить еще и в январе, то сейчас, скажем так, вопрос будет уже стоять более остро, и это период, когда нужно менять вот буквально все то, к чему вы привыкли. И для многих это может оказаться сложно, поэтому, конечно, этот аспект требует больших внутренних перемен и работы над собой. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе знака Рыбы, в вашем седьмом доме это приятное событие всего месяца и особенно вот приятно то что юпитер будет влиять не только в этот день но он распространяет свое влияние на всю вторую половину июня так как он будет максимально медленным он будет стационарным и это период когда могут происходить приятные моменты в плане взаимоотношений с людьми. Например, вам будет вести на клиентов. Вам будет вести, если ваша деятельность направлена на помощь другим людям, связана с работой с людьми, будет увеличиваться количество контактов и будет, как следствие, много работы и возможность расти стремительно в своей профессии. Дальше это хороший аспект в плане личной жизни, он дает возможность достичь взаимопонимания и при этом вот находить такие общие вот моменты, которые будут объединять, и это поможет смотреть в одном и том же направлении. 21 числа Солнце переходит в знак Рак на месяц, и… Он будет все это время находиться в вашем 11 секторе, поэтому, опять-таки, это очень хороший период для того, чтобы ставить себе новые цели, задачи, но особенно будет приятно достигать уже вот тех моментов, которые были ранее озвучены. Это благоприятное время, опять-таки, для работы в интернете и для того, чтобы свои усилия в командную работу направлять. 21 числа в этот же день Венера будет делать хороший аспект к Нептуну. Это аспект расслабляющий, он не способствует тому, чтобы активно работать, поэтому важно тоже на этот день большое количество задач не планировать. А вот 23 числа будет оппозиция Венеры и Плутона. И это аспект напряжения в отношениях, он может приводить к конфликтам, разногласиям. Также мне советую принимать важные финансовые решения на подобном аспекте. 24 числа будет полнолуние в знаке «Козерог» в вашем пятом доме. Полнолуние — это всегда кульминация, завершение какого-то процесса, возможность подвести итог. И полнолуние в пятом доме говорит о том, что вы будете резюмировать свою творческую деятельность, насколько это вам подходит или нет. Это период подведения итогов, которые касаются вот ваших детей. Например, они завершат обучение, либо это момент какой-то вашей личной ответственности перед ребенком, вы будете перед собой отчитываться. Это может касаться также и сферы любовных отношений, в таком случае полнолуния будет говорить о том, что отношения либо прекращаются, либо выходят на новый уровень. В связи с тем, что диспозитор этого полнолуния Сатурн будет в хорошем аспекте к Херону, это полнолуние может по разным сферам проиграться, то есть затрагивает одновременно и ваши отношения с ребенком, и отношения с любимым человеком. Либо это будет и творческий проект, и, например, ваши мысли об отпуске-отдыхе. Часто это даже сочетание нескольких событий в одном, когда одно вытекает из другого, либо они могут быть даже не связаны между собой. 25 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. И это может быть отрезвляющий момент в отношениях, когда вы, например, доверяли какому-то человеку, но узнали правду, как, и это правда вам неприятна. Это может быть момент, когда, вот, например, была какая-то неясность, но уже есть решение, уже есть вывод, уже есть результат. То есть, по сути, в этот период важно все таки разрешить себе увидеть Истину, и важно быть готовыми увидеть правду, то есть не стоит закрывать глаза в конце месяца на то, что происходит в ваших отношениях с окружающими. 26 числа Марс будет в аспекте к лунным узлам. И это значимый день для э, тех, у кого тема Личной жизни активно проигрывается, особенно для женщин. Но ну, а также это хороший день для творческих людей. Могут быть новые мысли, идеи, планы. И э, особенно важно, что будет желание это все.